из компании Latitude у нас очередная новинка по ограждениям мы вот спешим вам про нее рассказать это ограждения белоснежные белого цвета чем примечательно то что до этого ограждения были только цвета вот например сакура ну не не, не белоснежные белоснежных ограждений до этого не было это ограждения для уличного использования и они сделаны с технологией коэкструзии ядро так называемая или серцевина из э, древесно-полимерного композита полностью закатана в, в пластик в полиэтилен что радикально повышает срок службы ограждений на улице то есть они не выцветут, не выцветут их не нужно красить а намного более устойчивый сталик царапинок к различным физическим повреждениям конструктивно ограждения э, состоят из уже привычных элементов, это столбы, перила и балясины. Но здесь применяются нижняя перилина, которую можно применять как элемент снизу и можно ее же применять как перилу сверху и есть отдельный элемент фигурная перила тоже белая очень прочная красивая то есть можно уже делать ограждение различных вариантов с фигурной перилой и с прямоугольной и такие прямоугольные балясины а теперь с этими ограждениями можно достичь внешнего вида дома как на американских картинках в пинтересте или в инстаграме кроме ограждений также есть белоснежная террасная доска с поверхностью с одной стороны под дерево, с другой стороны под классическую поверхность террасной доски, так называемый вельвет или гребенка. То же самое сердцевина. Сердцевина закатана в слой прочного пластика. Такая доска не боится мебели уличной, то есть ее, уличная мебель ее не стирает, не боится каблуков, она намного прочнее классической доски из древесно-полимерного композита без, без этой поверхности. К этим белым элементам у нас есть фиброцементный сайдинг кедрал, тоже белоснежный. Это фасадный материал и опять же тоже есть доска с фактурой дерева есть доска так называемая смуз гладкая слегка шероховатая то есть есть из чего выбрать эту доску можно использовать целиком на фасад дома или сделать из нее углы подшивку кровли наличники различные если у вас ее ширина не устраивает ее можно распустить пополам и узенькими элементами использовать также есть корректирующая белоснежная белая красочка Который можно торцы закрасить. То есть можно сделать бесподобный дом с белой террасой, белый пол, белое ограждение, фасад полностью белый или с, с белыми элементами. Кроме фасадной доски кедрал для отделки фасадов, есть также фиброцементная панель Кмил под мелкий камешек, тоже беленькая. Очень модный белый фасад, становится ближе к вам, ближе к воплощению. Чем примечательны эти материалы, фиброцемент и древесно-полимерный композит по технологии коэкструзии, тем, что они внешний вид натуральности материалов сохраняют, но совершенно не требуют ухода. И проблем связанных с натуральными материалами то есть камешек не даст вам высолов и потеков не отвалится как плитка дерево не выцветит его не будет крутить оно не боится воды не гниет не боится насекомых его не нужно обрабатывать антисептиками и так далее пример отделки фасада частично отделки фасада белыми элементами вы можете видеть у нас в офисе в белгороде отделаны двери Углы здания сделаны из этой белой доски и подшивка кровли наверху. Также одна досочка обставлена просто как отдельный декоративный элемент фасада. Все это вы можете применять в своих проектах на своем доме или если вы архитектор, на проектах клиентов. Получится очень классно, приходите.